Так, финансовая часть, посмотреть где наши денежки. Мы заходим в кабинет партнера, а у нас есть три основных раздела, на которые мы обращаем внимание. Активные карты, баланс карт и бонусный баланс карт. Вот все, что касается статистики и итоговых данных, мы не обращаем на это внимания. В ближайшее время информация исчезнет полностью, потому что она перенесена в другой раздел нашего телефона, ну то есть нашего сайта. Поэтому мы сейчас обращаем внимание только на вот эти три странички. Здесь у вас, где активные карты, вы видите ваши счета. То есть, грубо говоря, безусловный основной доход, банковская бот-юа и безусловный базовый доход. Первый доход это за просмотр рекламы вы получаете на ваших 10 тысяч паев, вы получаете доход от 3 до 100 долларов в месяц. Второе, вот они идут начисления, вот видите ваших 10 тысяч паев и вот идет начисление 13 паев каждый день. Начислилось уже 741 пай. 10 из них идет вам лично, а 3 это 10 процентов от вашего от дохода ваших людей. То есть, это уже от структуры. Вот следующий момент. Банковская карта Bot.ua. Это за активацию человека именно ну, банковскую карточку нашего это партнера. То да. Кто-то зарегистрировался mm -hmm. и так далее. Вот сюда приходит mm -hmm. за каждого человека 25 ПС mm -hmm. или 25 Гривен. Ну, подарочные сертификаты мы написали для того, чтобы в международном формате мы могли а, ну, идентифицировать данный процесс. И безусловный базовый доход ⁇ это доход за то, что вы делаете покупки. Или кто-то в вашей команде сделал покупку топлива продуктов, а вы получили сюда реферальные. Да, у меня партнеры топливо покупали. Получается, 3,52. Долларов? долларов ты уже заработал. Себе. Просто за то, что кто-то заправил свой автомобиль. А вот. То есть люди знакомятся с системой, вы получаете Все, уже доход. Теперь начну активнее всем предлагать. А вот. Далее, что вы можете дальше сделать? Если вы хотите посмотреть, откуда пришли деньги. Вы заходите в раздел «Моя структура партнеров», раздел «История счета». Здесь идет полностью расшифровка. Вам нужно сейчас пока использовать только раздел «Карточный бонусный счет». И здесь вы видите посекундно, когда, в какой день кто и от кого вы получили какой доход. Здесь видите, как раз идет вот все, все обоснование, все расшифровано. Вы можете выбрать любое направление, вот здесь вот в разделе карты, выбрать карту, допустим, безусловного основного дохода. Мы ее выбираем, нажимаем готовы и нажимаем применить, то есть поиск. И нам показывают доходы только по этому виду доходов да то есть как бы у нас вот вы видите 10 1 1 и 1 предыдущий день 10 1 1 1 10 1. 1, 1. то есть вы видите от кого вам приходят деньги Класс. за каждого оформленного человека вам приходит один пай здесь пока написаны гривны но это не в гривнах это в паях система обрабатывается что такое пай Пай это долевое участие и каждый месяц они разные. В октябре месяце один пай стоил 0,2 цента. В, в, этом самом, в, в, в октябре месяце, месяце 0,03 цента. То есть грубо говоря, если бы вот эти деньги 741 пай вы поставили... На вывод то вы бы получили это по сути дела умножаем на 003 это было бы где-то порядка 2 долларов вы бы положили себе в карман <звы> то есть просто за то что вы посмотрели рекламу вам уже 2 доллара бы начислилось 30 числа вы ставите денежку на вывод с 1 по 10 число мы определяем стоимость пая то есть выкладываем в нашем чате телеграме вайбере ватсапе и так далее стоимость пая и вы принимаете с 11 по 15 число вы принимаете решение хотите вы по этому курсу вывести или не хотите то есть у вас будет возможность кнопочки отменить сейчас я покажу как это делается вот у вас есть возможность кнопку «Отменить» либо «Оставить». И тогда с 15 в теч... числа в течение 7 банковских дней вы будете выводить деньги. Деньги с банковской карты Bot.ua вы получаете в течение 3 банковских дней. Деньги с безусловного базового дохода в течение 15 банковских дней, так как у вашего покупателя... Или у вас есть возможность вернуть деньги за покупку в течение 14 дней. На основании этого мы не можем вам сделать выплату быстрее. Это ну, по закону потребительском Да, да, да. Поэтому, когда вы, вот у нас есть разные с инвестиционных денег в течение 7 банковских дней. Дальше. Вы нажимаете кнопочку «Вывод средств». Здесь вы нажимаете «Подать заявку на вывод». Выбираете счет. Вот у нас с вами выбран безусловный основной доход. Мы ставим с вами, допустим, сто номер телефона. Затем в примечании вы указываете банковскую карту. Банковская карта, карта спорт, банк, и номер, и номер. Допустим, один, один, один, один пробел два, ну 2, 2, так 2, как 2, на карте 2, 2. 2. Да, через да, пробел. Да. А вот три, три, три, три и 4, 4, 4, 4. Вот. И после этого ваша задача э, нажать вот здесь вот подать заявочку. Вы подаете заявку. Неправильный формат телефона. Видите, нас сразу же поправили. Сказали, что надо поставить 3, обязательно да? плюс 3. Вот это важно. вот нажимаем готово и внизу нажимаем подать заявку ну в общем понятно на телефон просто правильно написать 38 угу. заявка принята что произошло у вас вот здесь, видите, да, подать заявку на вывод, появляется номер телефона, контакт вашего регионального представителя. Это не ваш номер, это не вы, вы, вы не пугаетесь, не, не на этого человека вы выводите деньги, это просто, если у вас останутся вопросы по выводу средств, и вам нужно будет проконсультироваться, а почему мне не выплачивают, или еще что-то, вы можете всегда позвонить по вот этому номеру и получить исчерпывающий ответ. Если вы вдруг Приняли решение, что вы не хотите пока выводить. Если здесь стоит кнопочка «Новая заявка» и «Удалить», вы можете ее отменить в любой момент времени. Но если здесь будет поя появится кнопка "Принято к реализации», значит компания взяла ее в работу там, в разделе «Статус». Там, там, где новая заявка… Да, будет я... при принята к реализации. Это значит компания взяла в работу. Все. Если здесь будет реализовано, значит компания уже вам выплатила на карту угу. деньги. Вы можете нажать кнопочку удалить а вот э -э, и деньги вернутся к вам назад на ваш счет далее э -э, в кабинете партнера вот здесь у вас всегда есть возможность набрать вашему либо вашему спонсору либо вашему региональному представителю Спонсор это тот человек, который вас пригласил, региональный представитель, тот, который отвечает за конкретную территорию, на которой вы работаете. То есть он вас информирует о любых вопросах, происходящих на этой территории. Поэтому вы можете обращаться. Кроме этого, если вы захотите связаться с компанией напрямую, если эти два человека вам не ответили, то вы можете написать в нашу техническую поддержку или информационную поддержку. Вы нажимаете, переходите на Telegram. В основном все ресурсы, ресурсы на Telegram. А да. да. И, Постепенно ну... будут э, расширяться весь ассортимент. Я не вижу, что... Вот, мы с вами зашли, и сюда мы отправляем информацию. Здесь надо будет заменить не Алексей Бросов, а это официальный канал Телеграм. Э, Все я поменяю, ага. а вот то есть вы вот сюда пишите, у вас вопросы и так далее. Потому что да, у меня есть доступ к этому чату, но э, отвечает наша информационная поддержка. Все я перепишу прям сейчас. Вот. Итак, друзья, мы с вами разобрали. Еще раз напоминаю, что не обращайте, пожалуйста, внимания пока на информацию, находящуюся в разделе статистика. Здесь могут быть итоговые данные, еще что-то, всего заработано. Эта информация уже не актуальна, потому что у нас было всего два счета. Сейчас счетов очень много, и поэтому данная информация не актуальна. А вот. Вся информация по этому вопросу вы смотрите либо бонусный баланс-карт, либо в разделе «История счета», в разделе «Моя структура партнеров». Благодарю за внимание. Я благодарю за инструкцию подробную. Друзья, объединяемся и здравствуем.